Садовый центр «Долина Рос-05» предлагает растения, которые украсят ваш дом и двор, а также пушистых красавиц любых форм и размеров. У нас вы можете приобрести керамические и пластиковые горшки, химикаты, удобрения и грунты для однолетних и многолетних растений. Садовый центр «Долина Рос-05» на улице Генерала Амарова, 127.